Самый простой парень вышел из дома, пошел в армию. После этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег, решил заработать, сел в тюрьму. Подписал контракт, попала пуля, будет похоронен. Вот такие они и есть.